Здравствуйте, меня зовут Селена. Я приехала из Краснодарского края покупать автомобиль в автосалон «Альтера». Очень помогли нам менеджеры Константин и Максим. Мы очень благодарны им. Они все нам объяснили, все рассказали и помогли с выбором автомобиля. Огромное им спасибо.